Центральное деловое событие года. Это толчок к развитию. Вот уже девятый год. Мы проводим дизайн-конференцию для дизайнеров, архитекторов и всех людей, причастных к дизайну интерьера. На нашей конференции в двух залах находится большое количество поставщиков и партнеров, которые решили показать свой продукт, свой товар лицом настоящим клиентам – это дизайнерам. Благодаря этому дизайнеры выбирают именно надежных поставщиков и смело используют их в проектах. Проходят прекрасные дружеской остановки. А -а -а. очень... Огромное количество посетителей. Приехали люди со всей России. Мы впервые участвуем в дизайн-конференции. Буквально прошел, наверное, час нашего здесь пребывания. И уже чувствуется атмосфера, движуха. Я думаю, что это лучшая площадка для получения обратной связи и тестирования какой-то продукции. Уже за несколько часов работы можем смело сказать, что мы собрали около 30 конкретных заявок. Это очень активная аудитория. Многие из них впервые она нас слышат. Ну, значит, мы им сообщаем о том, что мы есть, и они будут о нас знать и использовать наши продукты в своих проектах. слушать интересных спикеров, интересные темы, зарядиться энергией, а также найти интересных партнеров и поставщиков. погружаемся в свои проекты и не можем найти возможности получить вдохновение, поделиться опытом а это очень важно, это добавляет свежего воздуха в наши проекты и в наши дела Дизайн конференции это отличное место для развития Поэтому мы приглашаем всех дизайнеров каждый год. Даже если вы уже были на нашей дизайн-конференции, вы можете найти что-то новое для себя. Обязательно приглашаем на следующую юбилейную десятую дизайн-конференцию.